И я приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу напомнить об очень интересном проекте. Называется он coinpod.in. Он до сих пор выплачивает. И я здесь уже давно. Но я просто о нем забыла. Сегодня будем вспоминать. Итак, что здесь за регистрация? Регистрация. Вставляете свой Gmail, обязательно Gmail, потом логин, потом пароль, повторяете пароль, находите перевернутую картинку, вот здесь такая она перевернутая картинка, и нажимаете вот сюда. Так как я уже здесь зарегистрирована, то я буду заходить с аккаунт так можно здесь но еще должно где то вверху быть нет здесь нету, значит все таки внизу заходим мы по емейлу e и паролю теперь Нажимаем перевернутую картинку и нажимаем зайти сигнин. Вот так вот он выглядит внутри. Сейчас мы находимся в дашборд. Ну, это как бы кабинет. И здесь пишут, например, что у меня в данном моменте имеется 1795 коинов. Вывод здесь от 1000 коинов, то есть я могу вот это вот вывести уже и буду при вас выводить. У меня два реферала и вот столько энергии. Энергия набирается тогда, когда вы делаете укороченные ссылки, то есть шот линки. И у меня десятый уровень. На чем мы здесь зарабатываем? Мы зарабатываем на Faucet лайм, то есть это кран. Я сейчас нажму, покажу вот написано рейди здесь надо подождать иногда приходится нажимать два раза вот видите сейчас буду нажимать второй раз надо посчитать здесь здесь по разному может быть один плюс один плюс два четыре девять и опять перевернутая картинка. По-моему, вот это. И нажимаем клань. И мне дали 60 коинов. Окей. Через 15 минут я могу зайти на этот кран еще раз. Далее по меню мы набираем ежедневный бонус, если вы заходите сюда ежедневно. Если вы не заходите ежедневно, то его могут и не дать. Я даже нажимать не буду, потому что я очень давно здесь не была. Потом мы здесь зарабатываем на серфинге. Вот PTC Surf – это серфинг. Вот сейчас вот 3 секунды и 10 коинов. Но ну, я уже делала серф. Вначале там и по 100 коинов есть. И по 80, и по 90. Но я когда дохожу до 10 коинов, я это уже не делаю, потому что сумма у меня уже наб... к этому моменту набирается. Необходимая сумма для вывода. Но как это делается, я вам покажу. Кончился таймер. Мы находим перевернутую картинку и нажимаем верифай. Теперь убираем все, что нам не нужно. Убираем вот эту открытую картинку. И вот 10 коинов мне заплатили. То есть я вам показала. Здесь еще можно набрать еще 170 коинов. Но я уже не буду, потому что продолжаю дальше показывать, на чем заработать. Здесь еще можно заработать на шотлинках. Естественно, я умею делать шотлинки, и шотлинки дают самое большее количество поинтов. Шотлинки здесь разные. Вот я могу набрать еще 1140 коинов через шотлинки. Здесь написано, что они как бы каждые 24 часа меняются, но вот сейчас здесь шотлинка, она даст 20 энергии и 70 коинов. Я не буду показывать эту шотлинку, это задерживает видео. Кто умеет делать, тот сделает. Кто не умеет, пишите. Я э, пишите в комментариях, я вас научу, как делать такие шотлинки. Далее, но ну, это на чем мы зарабатываем. Ну тут еще, видите, поскольку у меня есть. Э, Энергия, а -а -а. я еще могу немножко поиграть. А -а -а. Вот называется браузер майнинг. Ну, тогда, кстати, не Эта, так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Всего два моста получается. У меня же он есть, это. Там. там один мост только на выход. О, угу. тут эти тачки есть. Да, да. Тут должно быть колесо. Красное. А вот где его найти-то колесо? Так, это задание. Это достижение. Ой, можем. Сейчас перевести на русский язык. А, это таблица лидеров. Короткие ссылки написаны. Счет, история, заказать центр помощи. Ну вот можете, могу зайти в историю, показать вам. Так вот история у меня здесь ничего не написано, а где же все-таки... <с> Интересно, <с> сама найти не могу. Ну вот. А, это майнинг. Хм. Ну, том, вот, криптогеймс, извините, геймс. Вот она геймс. Спин-нау. Вот. Now. вот он красавец здесь за каждый поворот даю отбирают 100 энергии но у меня много энергии поэтому я могу это сделать нажимаем перевернутую картиночку нажимаем сюда спин и также будем зарабатывать я посмотрим что тут выпадет ну вот еще 25 коинов заработала окей Сейчас немножко можем подождать. Надо подождать, чтобы он появился снова. Да, Я могу сделать таких 10 спинных, ну то есть 10 прокрутов. У меня на это хватит. Туда. Ждать долго, не хочется ждать. Какое-то время появится. Жми. Оп. Вот как видите, да? И опять э, у меня сто энергии. Перевернутая картиночка. Это для азартных людей. куда ты на десятку? Пожалуйста. Ну, вот вам 10 коней, Больше не буду. Возвращаюсь на дашборд. И смотрим. У меня 1901 конь, я могу это вывести. Выводим. Нажимаем на дро, Здесь можно э, работать и с вложениями. Я работаю без вложений. Нажимаем на With draw. Сейчас я переведу на русский, чтобы было вам понятнее. Я так обычно обхожусь без русского. Выберите метод оплаты. Так, выбираем Fawcett Pay. Вы можете что-нибудь другое выбрать. Fawcett Pay. Выберите валюту для... Для вывода я хочу на лайткоины, лайткоины, и вот у меня сейчас столько монет, я получу 0,0, 3,0, а потом 33 и так далее, это мы посмотрим уже, но вот здесь вот я не знаю, это у меня с отсюда стоит, с лайткоина или нет, я на всякий случай проверю, линкд. Значит, лайткоины нет. Видите, у меня стояло что-то другое. А, у меня троны стояли. Но я хочу на и лайткоины. Или все таки оставим троны. А давайте оставим троны. Значит, у меня здесь троны стоят. И, значит, мне, мне неправильно, неправильно я выбрала. Значит, выбираем троны. Вот, трон, трон, а вот тронов я получу вот столько, как видите. И здесь стоит у меня троновский адрес с пи Ну, нажимаем, нет, сейчас переведем обратно на э, английский и выводим. Правильно. Нет. Сюда, значит, вывести нельзя. Хорошо, окей. Попробуем вывести в другое место. Опять берем фаус и Я тогда... Надо другую новость. монету вывести. Какую, не знаю. Ну вот теперь точно лайткоин будем выводить. Четыре металла, но... Лайткоин. Сейчас я сюда возьму с фаусу Возвращаемся обратно. Сюда вставляем лайткоины. Сюда надо а, адрес а, вписывать, а не... Ой. То есть сюда нужно e-mail, на который зарегистрирован FawcetPay. Я вставляю не то, что надо. Точно я его вставила, точно. И столько-то лайткоинов. Нет, тогда я хочу. За мной таки будем выводить. Попробуем еще раз на... No. Троны. Троны. Потому что здесь был адрес. Да, конечно. Это лох Ну, смотрим. Опять нам покажут Ежо. Опять ежу. Он безобразие, ну. Вывод не могу показать. Да. О, у них как раз -то, та же это, тот же танец. Так, что куда? Я даже не знаю. Ну, хорошо, О. но биткоин может быть. Сейчас, а тут вообще чё. копейки какие-то будут. Ладно, попробуем на биткоин. 106 биткоинов будет... Сатоши, вернее. Вот. Теперь я вывела. Окей. Заходим на Фаузет Пей. Даже порт. И вот, у меня здесь 190 и смотрю внизу, что 106 Сатоши мне вывели с CoinPod то есть не всегда у него бывает на все монеты вывод но факт тот что он платит и 106 сатоши я считаю это очень неплохо как видите я вам показала что идет выплата так теперь я вам покажу реферальную ссылочку вот рефералы у меня здесь есть два реферала. Реферальная ссылочка. Просто копирую. Окей. на всякий случай я ее сюда, сюда скопирую. Вот так вот. Я понимаю, что больше. Я думаю, что самое главное я вам показала. Здесь можно зайти в аккаунт. Все чуть -чуть, чуть -чуть. И тут все-все-все ваши данные Вот посмотрите Все ваши данные вот, ну, вот у меня показано, что два реферала что я, я забыла про него, вот честно, ребят, забыла вот написано, что mm -hmm. правильно mm -hmm. все это сделано правильно IP-адрес Сколько раз я здесь э, на экране за сколько раз получила деньги и сколько всего у меня выведено mm -hmm. Выведено у меня всего вот, было столько на этом все. И вот здесь вот выход. Видите, выход. Я выхожу отсюда, чтобы была первая страница, главная страница. Итак, основное я вам показала. Благодарю вас за внимание. Зарабатывайте. Еще раз повторю. Кто хочет зарабатывать больше, так как вывод здесь от тысячи коинов, и как видите, можно э, реально здесь заработать, причем за один раз можно эту тысячу заработать, но нужно делать уметь укороченные ссылки. Кто не умеет и хочет научиться, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду специально делать отдельное видео по обучению о коротких ссылках. Шотлинках по-другому. Потому что шотлинки дают наибольшее количество цифр на вывод. На этом все. Крепкого вам здоровья, как всегда. И больших доходов.